Слез не сдержу, ты увидишь божественный свет, я пустоту. Мы ближе, чем можно представить, но дальше, чем можно понять, не уходи. Так хочется столько тебе рассказать о любви, о которой не знал, о которой мечтал. Разноцветные сны мне никто не сказал, спроси у воды.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 Об одном. об одном все мечтают, об одном все вердном в этом мире все вердном об одном все мечтают. Все вертном, в этом мире все верном, об одном все мечтают, об одном, все верном, в этом мире, все верном. Но no.